Привет! Сегодня поговорим об оживших фотографиях. Да-да, это я. Не правда ли интересный эффект? С его помощью вы можете доносить информацию или сделать интересное поздравление. Для бизнеса это незаменимый виртуальный помощник. Только хочу предупредить, сильно не увлекайтесь. Это все-таки не альтернатива живому видео, а всего лишь еще один вид видеоконтента – возможность разнообразить ваши ролики. А теперь самое главное. Если вам понравился эффект ожившей фотографии, то есть я, ставьте лайк под этим видео. Если вам интересно, как можно сделать такой эффект, пишите в комментариях «интересно» и я запишу для вас обучающее видео. Пока!